Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, с аккуратным парушкой. С И направо. Мое место на кухне. Да, Вот это, ну, на визитке, это полностью мое место. Оно занято чужим хламом. Вот эта печка моя, которую разломали, пользоваться ней нельзя. То есть мы не пользуемся этими местами, потому что у нас выбросили всех отсюда наши принадлежности. В 2006 году исполнительный это с мокрыми печатами. Исполнительный комитет дал на комнату и он был обязан, то есть мы платим у нас лицевой счет и все остальное. Сейчас, в 2014 году, Гургоссовет решил, что нам здесь жить нельзя, мы пожили в этой комнате, теперь нас выбрасываем. Вот это до ремонта. У вас только в таком виде? Это ну, конец. да, в таком, к сожалению. Вот это после ремонта, это а mm -hmm. что сейчас. Вот. Это хориореконструкция, то, что мы это прошли. А вот это... Это то, сколько нас здесь жило. Вот здесь жило нас в этой квартире это в 9 человек. Это наша семья. одновременно да. ну, не в этой комнате. Не в этой комнате. Это наша семья. У нас мама 5 лет. Мы пытались ее спасти, пришлось продать комнаты. Теперь нам это вменяют в вину. Да, потому что мы продали свои да, приватизированные жилье. жилье. Теперь нам вменяют вину и хотят отобрать у нас тоже у нас. Сознательно. Сознательно. А вы не имели на это права? Я Получается, не знаю, нам вменяют это в жизни. На продажу приватизированных да. жизнь. Именно так. Будут обращение Геннадия Адольфовича. А это справка о том, что також додатково повідомляю, також звертаем вашу увагу, что під час проведения проверки была установлено, що Руднев и я, то есть я, страждає на психичные розводы. Відповідная информация была надіслана до псих диспансеров для вырішения. Пытания про можливость привести обстраживания. Казанжиева. Мы живем уже в седьмом поколении в городе Харькове. А теперь нам сказали горосполкомит, что мы не члены громады, и мы вообще никто. Просто никто. Я почти пенсионер, год до пенсии. Сестра, воспитавшая ребенка-инвалида. И мы не имеем никаких неправ, с очереди нас выбросили. И вот исполнительный лист. На данный момент здесь проживаешься. Три. Живу я, сестра и ребенок. На данный момент как я, какой статус В судебного... исполнительного листа. Принесли документы. Мне подбросили уже срок исполнительного. Решение суда. Куда? Без предоставления жилья нам и всем малолетним, которые здесь. Это то, к чему мы пришли, работая всю жизнь на государство. Платья налоги. Теперь нам предлагают выписаться отсюда добровольно, пойти Горбуновой Рубан, чтобы она нас поставила на учет как, как, бомжи. как бомжи, как нуждающихся, как нуждающихся да, в жилье. И тогда, может быть, что-то для нас придумали. В течение какого времени? Да, это никто не говорит. Ну, а где мы должны жить? До мы под Под мостом пока под... или где-то еще, как бы это еще ну, никому нет. Два дня да. мы обращались Горского. по Лавянской. На основании чего принято решение суда? На основании... на основании жалоб соседей, которые хотят занять нашу полностью. На, на основании жалоб соседей. Да. И, а и... так это и, и объясняют. Мотивировка, то, что мы не имели права продавать. Комнаты, которые у нас были приватизированы. Но дело в том, что у нас здесь 9 человек прописано. Еще у нас, кроме этого ребенка, который малолетний, инвалид, у нас еще трое детей на двоих. И все мы жили в этой квартире. Ситуация, я так понимаю, такая. Вы продали приватизированное жилье? И вероятное. переехали в... Нет, Смотрите. мы ее занимаем эту комнату 25 лет. Она приватизирована? вот это? Она не приватизирована. Мы ее не она, она приватизировали, но нам ее вы, выделили, Выпринал так как мы разговор. уверены были в том, что у нас есть эта выделенная комната, мы продали оставшуюся мамовую комнату, потому что мы понимали, что мы здесь можем жить. Первое решение о нашем выселении было Дзержинским исполнительным комитетом. То есть они сначала дали эту комнату, а через два года... Они решили, что мы ее занимаем незаконно, нашли вновь открывшиеся обстоятельства из-за того, что мы продали все. И решение было вообще принято без нашего участия, без нашего ведома. Когда это было? Это было в 2008 году, в 2009 году. В 2009-м решили, да. решили, что вы незаконно да. И получилось, Иначе... что я прописываюсь к брату, уже не имея на это права. То есть не было решения суда ни у паспортистки, ни у нас. Мы даже не знали о том, что против нас уже ведется это дело, и нас выселяют. А, а теперь они говорят, что мы ее даже заняли самозахватом. Незаконно. И, естественно, теперь... Вот вот столько лет длилось это все, а теперь принесли нам уже, мы уже прошли все инстанции судов, все полностью, но когда видят, что там горы с полком судится против нас, вы сами понимаете, разговаривать никто не будет. Тем более Дзержинский суд. Вот судья Шишкин вывез такое решение. Выселить. Выселить, да. да. Пред... И, и, и в суде живет. не было даже сказано о том, что ребенок инвалид. Я обращалась и в прокуратуры. Я обращалась в Дзержинский и с полком по защите детей, не, не... Как ответили, мне думаете? сказали, что, ну что ж, если вы не решите этот вопрос, мы ребенка заберем в интернат, а вы найдете где жить. А когда вообще началась эта вся история, когда мы продали? продали комнату. Продали последнюю комнату в 2009-м. Мы здесь 25 лет занимаем эту комнату. Уже даже после последнего При решения суда прошло 5 лет. То есть нам, нас совершенно спокойно можно уже поставить на очередь, так как это делается. И, и потому что мы уже здесь живем и сто лет платим за эту комнату, можно даже нигде ничего не искать, а просто решением э, горосполкома оставить эту комнату за нами. Есть договор, есть лицевой счет. Но почему-то это никому не интересно. Потому что, наверное, интересно что-то другое. А как вы считаете, что? Коррупция, большими буквами написано. На таком сговор. Сговор жильцов, которые заинтересовали горсовет. Том, ну, я понимаю, если да. бы у меня была большая сумма денег, я бы пришла, бы, рассчиталась и мне бы все оставили. Но у меня, к сожалению, нет. С двух пенсий 940 гривен. Все все понимают, все говорят, да, все говорят, да, да, да, да, такого быть не может. Но в конце концов, вот исполнительный лист, по которому мы должны выселяться. А есть обратный контор исполнительных преступников, мобилляциями? Не знаете, не знаю. Обратный ход есть у совести, у человеческого понимания. А с адвокатами вы не общались? Общаемся, мы работаем с адвокатами. Но какие то адвокаты? Это дешевые адвокаты. Нет, адвокат может нет. сказать а, хотя бы пути, по которым можно идти дальше. Там? Как, а как нет пути операцию? дальше, исполнительный как? лист. Мы прошли все судебные инстанции. Никто не хочет против ну, горосполкома. Видел, горосполком судья Шишкин это такой судья, который любые решения горосполкома принимает. Это радиозная личность. Ну, Нет, это не посередине. только мы от него страдали. Ну, на нынешний момент вот здесь мы стираем. Посмотрите, вот, то, вот все здесь все мы стираем, здесь. стираем. Вот здесь Потому вешаем что После ремонта. Вот здесь готовы. Мы полностью заняли все наши места. Вот эта печка. Вот а здесь для мы того, готовы. чтобы их освободить, нужно было с ними сражаться. А сражаться мы не можем, потому что они сразу, ну... это ваша соседка? Да, да, да. Фамилия Наджарова, участник боевых действий в Афганистане. Она, когда только вошла сюда жить, она объявила мне войну. У нее война продолжается до сих пор. И вот таким методом ее... она воюет. Она заехала уже здесь? И... Нет, нет, нет. Как раз... она как раз ей, как раз ей была продана комната, из комнат нее. Ну здесь в просто подать, нужно, нужно спрашивать разрешение, все будут увидев, поэтому в коммуналке проще всего подать. И как только они узнали, что у нас не приватизирована эта комната, сразу да, пошли да. жалобы, клевет, ну всякие вот, вот такие вот подобные, чтобы отчернить нас каким-то образом влезть сюда, в эту комнату. Обращались вы в прокуратуру? А обращались. То, что... в прокуратуру обращались. Трижды. трижды. или даже четырежды. Они и письменно, и на, ли, на личном приеме сказали, что неполнолетнего ребенка права защищают его родители. Независимо от того, инвалид, он не инвалид. Их, это в А в чем состоял ваш запрос? Именно с просьбой защиты права? Я просила защитить неполнолетнего, неполнолетнего ребенка-инвалида в суде. Выступить защитниками. Они мне отказали. И городская прокуратура, и районная. Городская переслала на районную, районная сказала «до свидания». И областная Лобода. Сначала мы сделали здесь ремонт, прошли Харьков реконструкцию. После Харьковой конструкции, когда было положительное заключение уже, они разрешили нам, дали разрешение на проживание. С этим разрешением на проживание мы пошли в Дзержинский исполком. Дзержинский исполком решил выделить нам эту комнату, ходатайствовал, и Это потом поздно. был Дзержинский суд, который за нами закрепил эту комнату решением Дзержинского суда. После чего, через два года, по вновь открывшимся обстоятельствам, Эту комнату у нас забрали, в связи с тем, что мы умышленно ухудшили свои жилищные условия, так как мы продали родительское приватизированное жилье. Несмотря на то, что там было одному ребенку дали, мы наоборот улучшили их хотя да, бы. Да, это понятно. Все. Вот вы жили сначала в тех комнатах, да. а потом уже заняли да. деньги. Те комнаты, каким образом вы их получили в свое время? Нет, обмен комнаты. Обменный орден. В те комнаты. В 1978 году родители орден. обменяли свою двухкомнатную кооперативную квартиру на те комнаты, потому что была большая семья и надо было как-то расшириться. Вот таким образом мы попались.